Доброго времени суток, дамы и господа, с вами При Довольно-таки тяжелое видео будет на текущий момент. Я долго думал о том, то, что стоит его записывать или не стоит, но люди периодически заходят на стрим, хотят отвлечься от всего текущего и спрашивают, Максим, мы не можем оплатить игру, ты в игре сидишь 24 на 7, будь добр, подскажи, может быть, есть какой-то способ. Да, по факту способ есть, и их даже несколько. Мы перейдем сейчас на статейку на замечательном сайте Noob Club, и в ней абсолютно все прописано, каким образом можно оплатить подписку и как можно продолжить покорять Азерот. Поехали. Темка с названием «Пользователи из России и стран СНГ» жалуются, что не могут оплатить подписку на ВОВ, опубликована 28 февраля текущего года. Само собой, ссылку на эту статейку я скину в описании. Тут вот расписано, что вообще в целом происходит, то, что появляется ошибка 500, какие платежные средства были перепробованы, что типа точно вообще не работает, как я правильно понял. Далее мнение гейммастеров насчет этого, мы следим за ситуацией в мире и точного ответ на этот вопрос нет, а жаль. А далее еще мнение гейммастера, далее довольно-таки интересный пункт, то, что платежный метод ADN сейчас недоступен, но... У компании Blizzard в Battle.net имеется другой платежный метод, с помощью которого как раз-таки все и можно реализовать. Но об этом чуточку позже. Первый способ оплаты – это VPN. Обычная подписка месячная у нас стоит сколько? Рублей 650, по-моему. По-моему, да. Если мы включим VPN, с нас спишется 13 евро – это 1500 рублей. Ну, это ударит по кошельку, конечно же. Тут не стоит этого скрывать. Второй платежный метод. Второй который прикреплен к батлнету, это Инденико. И именно с помощью него можно оплатить подписку по-нормальному. Что для этого нужно сделать? Пишет адаптант. Тут цитата его вынесена. Смог оплатить таким образом. Зашел на страницу учетной записи и нажал кнопку «Добавить способ оплаты». Второе. Жму кредитная карта, описываю адрес, жму «Далее». Если в следующем окне высвечивается ADN, то обновляем страницу и повторяем пункт 2. Если высветился Indenico, то добавляем свой способ оплаты и сохраняем. Далее заходим в приложение Battle.net, покупаем в магазине игровое время, используя добавленный ранее способ оплаты. Мне пришлось обновить страницу раз 10, чтобы сработало. Ну то есть имеется в виду, чтобы высветился Инденико. По этому способу, человечек, зашедший ко мне на стрим, уже оплатил подписку. Я вот недавно только стрим закончил, проходил испытание тюремщика, Зерит Мортис фармил, уважение форманул. Вот так что что пишет он. Заходит мистер Хотбой в чатик и спрашивает: Привет, ты по любому знаешь, подскажи, как оплатить подписку сейчас? Я кидаю ему статью в Клаб, говорю, там вот прописано все пять пунктов, нам нужно пересадить страницу, и я думаю, у тебя получится. Он заходит через 7 минут, то есть довольно-таки немного у него времени это заняло. Говорит: Ура, оплатил, спасибо большое. Я говорю, что говорю, получилось, ресэтл страницу, Он говорит, да-да, их два метода получается. Один работает, второй нет. Прокают рандомно. Ну, то есть, вот как-то так на текущий момент все это получается. Ситуация действительно довольно-таки грустная, но я надеюсь, в скором времени она решится и таких проблем более не будет. Ну, либо вообще Варкрафт закроют. Не об этом сейчас нужно думать, действительно. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании, ссылочка на статейку будет также в описании. До скорого!